в 2011 году парафенилендиамин был назван аллергеном года. Это стойкий краситель, который вызывает аллергические реакции. Многие известные в России окислительные краски используют ППД в своих составах. Для нас всегда была важна безопасность наших потребителей. Мы были первыми, кто создал краски для волос, ухаживающие за кожей головы во время окрашивания. Мы представляем новую краску от Фаберлик, которая не содержит парафенилендиамин. Сегодня рынок красок для волос вступает на новый этап развития. Мы представляем новую краску от Соберлиф. Мы представляем краску, которая сочетает окрашивающие и восстанавливающие функции в одной процедуре. Это новая краса от Соберлиф. Это видимый, ощутимый результат. Волосы становятся не только яркими, но и густыми, плотными и очень эластичными. Благодаря аргинину, входящему в состав крем-краски краса Фаберлик, все неровности и пустоты волоса не только заполняются пигментом, но и реставрируются материалом родственным клеточной структуре волос. Масло Амлы обволакивает волос тончайшей невесомой пленкой, что делает его упругим, эластичным, ламинирует по всей длине и позволяет закрепить полученный результат до 5 недель. Краска краса – единственная краска в мире, которая окрашивает и одновременно восстанавливает волосы в одной процедуре. Благодаря своим обволакивающим свойствам, крем-краска сохраняет липидный и аминокислотный баланс волос, улучшает их качественно, в результате чего волосы становятся более упругими, плотными и невероятно блестящими. Впервые волосы неоднородные по своей структуре, имеющие изначально разный цвет, корни, концы, промежутки волос по длине прядей, После окрашивания волос приобретают идеально ровный цвет. Посмотрите, какой блеск, какая глубина цвета, и волосы становятся лучше. С новой красой Фаберлик я поняла, что мой цвет может держаться до 5 недель. Это очень здорово. Спасибо, Фаберлик. Волосы стали плотными и очень блестящими. Это просто мечта.